Now here comes music. Boom, boom, boom, boom. Shoot you right now hey. Boom, boom, boom, boom Если вы ждете больше таких видеороликов, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. А с вами был Вук. Всем удачи, всем.